Привет! Вы на канале сказки дяди Леши и Белки Форест. Сегодня я расскажу вам сказку про непослушных детей. Итак, сказка про непослушных детей. Это было не так давно. Рядом в соседних домах жили непослушные дети – Даша, Саша и Паша. Они были капризные и вредные. Они не слушали маму и папу и всегда делали все наперекосяк. Однажды садик, в который ходили дети, перестал работать из-за аварии. Родители Даши, Саши и Паши ушли на работу, а детям родители наказали сидеть дома и никуда не ходить, и двери незнакомым людям не открывать. Дети остались одни. Сидел Сашка дома, заскучал, оделся сам, открыл дверь сам, сам закрыл дверь на ключ и ушел гулять. Идет Саша по тротуару, смотрит на дом, где Паша живет, а там Пашка на подоконнике стоит. машет Сашка, Пашки рукой мол, пойдем со мной гулять. Паша кивнул головой. Типа согласен. Подождал Саша Пашу. Паша оделся, расхлебянил дверь на улицу нараспашку и побежал к Саше. Паша и Саша два карапуза, ходят по улице туда-сюда. Что-то они заскучали, встали напротив дома, где Даша живет. Стоят о чем то толкуют, а Даша сидит дома на полу, раскрашивает картинки карандашами, картинки она раскрасила все, смотрит на улицу, там Сашка и Пашка гуляют, Даша тоже захотелось на улицу, она стучит в окно с подоконника, Паша и Саша повернулись, смотрят, им Даша стучит, ручками тянется, показывает, что тоже к ним хочет. Саша машет Даше рукой, приглашает на прогулку, Даша прыг с подоконника на пол, открыла шкафчик с одеждой, оделась, открыла дверь и побежала на улицу к Саше и Паше. Вечером, когда родители вернулись с работы, они обнаружили, что Саши, Паши и Даши нет. Паника. Давай звонить соседям. Не видели Сашу, не видели Пашу, не видели Дашу, а никто не видел. А время осень, холодно, куда пропали, паника. Вся округа ищет детей, нигде не находят. Время позднее. Пошли родители к гадалке. Может, она подскажет, куда ребятишки делись. Усадила их гадалка на лавку. Достала шар хрустальный и начала гадать. Вижу, забрал детей к себе злобный дух непослушания. Нужно пойти за черной кошкой, она дорогу укажет. Вышли родители от гадалки, а на улице черная кошка уже сидит. Побежали они за черной кошкой. Провела их кошка в заброшенное здание. Смотрят родители. Там Саша, Паша и Маша с палками стоят. А на них дух непослушания нападает. Но отбиваются дети. Увидел дух непослушания родителей. Испугался и пропал. А Сашка, Пашка и Дашка побежали к родителям. «Мама, папа, я всегда-всегда теперь слушаться буду». Обняли родители детей, отвели домой. Отмыли, накормили, спать уложили. Слушайтесь, родители, всегда. Иначе злой дух непослушания придет за вами. А от него трудно отбиться. Вы были на канале сказки дяди Леши и Белки Форест. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, пишите комментарии под видео, читайте описание под видео. Пока!